Здарова, ну как ты? Хочу выразить тебе огромную благодарность за твою поддержку. Твои лайки, комментарии и просмотры очень сильно мотивируют меня снимать все больше и больше видосов по Барвихе, а также проводить все больше и больше розыгрышей на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП. Абсолютно в каждом моем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране. но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Как ты уже догадался, я добыл абсолютно все необходимые ресурсы для крафта новых крутых аксессуаров а также добыл админские аксессуары которые с удовольствием тебе сегодня все покажу покажу как они выглядят как их настраивать и самое главное как их крафтить какой у нас будет шанс успеха во время крафта всех этих предметов напоминаю то что все новые ресурсы необходимые для крафта новых аксессуаров мы с тобой будем добывать на новой работе кладоискателя довольно много роликов со всей подробной информацией на моем канале если ты еще их не видел то обязательно посмотри. Собрав все необходимые ресурсы, мы с тобой отправляемся абсолютно на любой чердак, какие только есть на барвихе РП. Для этого не нужно иметь свой личный дом или квартиру. Ты можешь забежать к соседу или в любой открытый дом. Как я и говорил тебе ранее, разработчики в этот раз сделали довольно высокий шанс успеха на крафт вот этих предметов. Это гораздо легче скрафтить, чем тот же велосипед, нож или ту же лопату. Шанс успеха крафта шлема PUBG Mobile у нас с тобой 15%. И честно тебе скажу, мне лично удалось его скрафтить буквально с трех попыток. А вот сковородка с шансом аж в целых 85% успеха крафтится чуть ли не почти каждый раз. То есть буквально 15% у нас с тобой шанс на то, что мы ее не сможем скрафтить. Крафтится она реально довольно легко, и я думаю, этих сковородок будет крайне огромное количество на всех серверах. Рюкзак PUBG Mobile это что-то среднее между шлемом и сковородой. Здесь шанс успеха 60%. Но... Но тоже это крайне великий процент успеха. И так же как и со сковородкой, мне повезло его скрафтить буквально с первого раза, почти при каждой попытке у нас с тобой выходит удачный крафт, что конечно же довольно круто. Единственное, что меня смущает, так это то, что все необходимые предметы для одной попытки крафта на каждый этот аксессуар нужны в единичном количестве. И с одной стороны это хорошо, с одной стороны это довольно здорово, но есть и обратная сторона этой медали. Представь, если абсолютно каждому игроку так будет вести, когда введут данное обновление на все основные сервера. Представь, насколько все эти предметы могут стать неликвидны и серьезно так обесцениться. Именно поэтому что-то мне подсказывает, что разработчики наверняка не будут менять шанс успеха, но, скорее всего, необходимое количество новых ресурсов для одной попытки крафта. Каждого из этих новых аксессуаров Будет в разы увеличено Не знаю почему, но мне вот кажется, что Будет именно так, что у нас будет не по Одной единице каждого нового ресурса Для крафта, все-таки это новые Красивые, крутые аксессуары Я хотел бы, чтобы они пользовались спросом Чтобы у них была какая-то конкуренция Среди других аксов И они как минимум чего-то стоили на всех серверах Я думаю, в этом ты меня прекрасно Поддержишь, а если мы вот так будем Раздавать всем игрокам все на халяву То я не знаю, во что превращаться Обратиться наша барвиха буквально через месяц. Скорее всего, она будет напоминать какой-нибудь бонусный сервер. Ну да ладно, я думаю, ты уже заценил и сам то, что шлем с PUBG выглядит просто потрясно. Не знаю, я, конечно, давненько не заходил уже в PUBG, но у меня складывается такое впечатление, что в Барвихе его нарисовали куда лучше детализирование и красивее, чем в самом PUBG. Возможно, я, конечно же, ошибаюсь. Опять же, говорю, давно туда не заходил. Надо будет как-нибудь поиграть. Шлем мне безумно понравился безумно зашел и когда обнову выкатят на основные сервера я думаю что очень постараюсь его заполучить реально наверное один из лучших аксессуаров которые добавили в этот раз сковородка ну мне здесь кажется на любителя настроить ты можешь все аксессуары как обычно через команду слэш а повесить абсолютно в любое место как хочешь можешь уменьшить увеличить размер аксессуара как ты делать я думаю ты уже и наверняка сам давно знаешь заострять внимание на этом не будет что касается рюкзака единственное что мне его нельзя носить вместе сразу же со шлемом из пабга. Они почему-то у нас с тобой одеваются в один и тот же слот. Так что тебе приходится выбирать либо рюкзак, либо шлем. Но при всем при этом рюкзак, так же как и все другие сумки и рюкзаки с недавних пор на барве Херпы, несет за собой определенное действие, определенный плюс. Он дает нам с тобой дополнительные слоты. И этот рюкзак так же как и другие можно улучшать. Как на чердаке через меню крафта до 10 уровня, так и сразу же до 10 уровня. Естественно, за донат через донат меню. То есть ты можешь его одеть улучшить, можешь гонять в нем, а можешь его просто-напросто скрыть, как и все другие остальные сумки. Также к нам подъехали и новые аксессуары, о которых я тебе рассказывал в прошлом своем видеоролике. Данные аксессуары у нас, к сожалению, доступны будут не для всех. Это сделали конкретно для администрации проекта. Отличный повод пойти на хелперку и в будущем на админку, если ты давно подумывал об этом. Мало того, что сейчас администрации повысили зарплату аж в два 2,5% раза так для них еще и сделали в качестве наград различные крутые новые аксессуары это конечно же корона крылья которые очень многим зашли и новый трезубец выглядит реально красиво интересно и конечно же немного обидно то что это нельзя заполучить абсолютно всем игрокам но для обычных игроков и для ютуберов также очень много чего добавлено за все время на барвихе рп не будем про это забывать ну и, как я и сказал тебе ранее должен же быть какой-то все-таки повод по на админку какая-то мотивация помимо просто заработка вертов тем более что админы у нас никогда особо то и не зарабатывали огромные деньги короче говоря суди сам все свои мысли по данному поводу можешь написать в комментариях я с удовольствием почитаю ну а на этом у меня пока что для тебя все пока